Мы от души вас поздравляем за участие в конкурсе, за то, что выбрали нашу компанию. Значит, Поздравляем вас, вы являетесь у нас победителем конкурса. Значит, Желаю вам не забывать про нашу компанию. Вы, я думаю, еще не достроились до конца. Есть возможность прийти к нам, мы вам дарим подарки, дарим купоны на следующую нашу продукцию. Вам спасибо Всего за вашего. ваше качество, за вашу работу, за вашу команду. Спасибо. Чтобы построить, чтобы построить теремок, двухэтажный, теплый, срок, адрес даст всем наш наток пролетарская, класс, блок. А жилье, чтобы нам не спорить, дом решили мы построить. И пока была погода, отпуск взяли на полгода. Завезли песок и щебень, из него фундамент слепен, блоки, клей еще купили, и к постройке приступили. Начинаем мы этаж, рядом будет, тут гараж, стены, пол и потолок, ставим точно нужный срок. Перекрытие готово, блоки мы завозим снова, для второго этажа все согласно чертежа. Поезд блоков не ведем, пролетарское все везем, там полистирола много, да и ближе к нам дорога. Наконец-то дом построен, дом стоит, дверь красивые висит, окна сделаны и крыши, чертик, чердака, большая ниша. Скажем, всем не тратят слов для коттеджа и домов лучше лобков, чем для Не найти вам нигде. Не найдете нигде. Класса. Спасибо, большое. Так, за третье место. 12, а -а -а. Знаете, за второе место включается вот такой мангал. Вот, вот, вот, вот. вот так. Большой, вот так. Потом получается такая вот. вот так. Для того, чтобы мы сидели, тут, сидели на даче дома, перед домом и отдыхались.